Такие маленькие. А где наша пара? Вот она. А это Колька скотина дописал. Отчасти правильно было подмечено. Пять лет прошло с тех пор, как мы сидели за этой партой. Было время поумнее. Нет, насчет этого я не поумнел и, кажется, никогда не поумнее. Сергей, мне необходимо с тобой поговорить. Варя, ты можешь оставить нас вдвоем? Уйди, нам надо поговорить. Оля! О чем ты хотел со мной поговорить? Ты подал заявление в летную школу. Ага. Я тоже. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Меня приняли в шестую. А ты подавай в первую, четвертую, пятую, в какую хочешь. А меня приняли в седьмую. Очень рад. Вот и хорошо. Во -во, Оля! Вот что вы тут делаете? Идем с календарства? сотни школ раскроют свои двери, чтобы выпустить в свет отряд молодежи. Вы тоже сегодня покинете эти стены и, наверное, скоро забудете и своих надоевших учителей. <связать> ладно, ладно, Вся ваша жизнь впереди. Для вас нет никаких преград. Какие же пути вы изберете себе в жизни? Вы это решите сами. Но какие бы пути вы ни избрали, мы уверены в одном. Это будет честный и прямой путь настоящих советских патриотов. Вот поэтому мы и гордимся вами, любим вас и даже немножко грустим. Да, грустим, расставаясь с вами. Степан, Степан, ура! Могут моряки, папаньи, любые герои, а Сергей в летчики идет. да. правильно. Я тоже пойду в летчик. Скажите, пожалуйста, где я могу увидеть командира части? Ты что, привели нашу часть? Ага. А -а -а. Майор только что пошел с новопроведущими летчиками на поле. Пойдемте. Здесь сейчас происходит проверка материальной части к завтрашним полетам. А там остальное наше хозяйство. А вот это, товарищи лейтенанты, наше летное поле. Учтите, что подход к нему с севера... Имеет природные препятствия. Разрешите обратиться, товарищ майор. Пожалуйста. Лейтенант Кожухаров, окончивший седьмую военную школу летчиков, прибыл в ваше распоряжение. Майор Тучков. Лейтенант Кожухаров. Знакомимся, это ваш товарищ, тоже сегодня прибыл. Лейтенант Кожухаров. Лейтенант Кожухаров. Лейтенант Кожуха... Здравствуй. Идемте. Здравствуй. Вот это интересно. Опять, значит, вместе. А я не знал, что тебя сюда направили. А что если бы знал, так кто тебя попросился в другую часть? Нет, что ты мне мешаешь, что ли? А откровенно говоря, я если бы знал, так кто тебя попросился в другую. Вот и хорошо бы. Сделал. Конечно. Вот, вот. Вот, -во. Да. Здравствуй, товарищ. Здравствуй. Знакомьтесь, это и есть ваш отряд. А это наши новые летчики, отличники школы. Товарищи Мельников, Кочетков, Кожухаров. Как устроились? Отлично, товарищ майор. Что, вместе учились? Еще здесь телеки. А -а -а. Ну вот, товарищ. сегодня вы свободно. Отдыхайте. Здесь, товарищ майор. А ты куда? В город? Нет, я туда, совсем в другую сторону. А, ну я тороплюсь домой. До свидания. где стоит а? тебя дожидаюсь а зачем я тебе нужен а ты мне не нужен чтобы не звонить 20 раз Собой. А где же твои косы? Ой, их давно уж нет. Очень же. А так. что, Варенька, танцевать не разучилась, а? Нет, Варенька, танцую по всякому, в главных Ну что вы глупости спрашиваете? Вы говорите лучше про себя, что ребят летаете, а? Случается. Это ты что, сама сделала? Да. На, на домик клеишь, а? Нет. А ты смотри, так это легко получилось. А, да. а ну что вы в классе понимаете? Ну как все понимаешь? Очень хороший дом. Прекрасный дом. Варюша, а тебе не кажется, что... Да? Нет, товарищ, частная квартиру. Нет же, товарищ, я же вам сказал, частная квартира. Никакого начальника четвертого участка здесь нет. Кого спрашивают? Начальника четвертого участка? Да, четвертого. А что он здесь живет? Ну конечно здесь, а где же, Варя? Тебя. Да, я. Да здесь давай, случайно подошел. Уже выехали? Далее выхожу. Бегом, вылетаю. Мне придется сейчас уехать, вызывает на строительство. Вы не обижаете, а? Это очень срочное дело. Я скоро вернусь. Вы подождете. А если не дождете, тебе нет больше. Сидите здесь, сиди, сиди, Лида. Сиди. Ты их не пускай сюда никуда, слышишь? Мы пойдем. Да, да. Ну, до свидания. До свидания. Скажите, пожалуйста, а вы тоже начальник этого? Нет. А Варис, значит, начальник. Барвар Тарас, начальник четвертого строительного участка на практике. Ага. Понятно. До свидания. Всего хорошего. Thank <laughs> you. Понимаешь, я за ней ухаживал, релиял. Наглядеться на нее не мог. И вот пришлось отдать в чужие руки. Ты думаешь, он с ней не справится? Что она, дикая тварь, чтобы с ней справляться? Ее нужно понять. Где-то, может, вот другую какую надо дернуть, как корову за хвост, чтобы она почувствовала. А эту только тронь. За ручку. Она счастье реагирует. Всей душой навстречу идет. Он может и не будет ее дергать. С чего это ты взял? Молод очень. Птенец. Стариков у нас нет. Очень легкомысленный. О чем ты знаешь? По поступкам вижу. Сегодня подходит он к ней опять. Ответственный момент. В полет надо. А он вдруг из кармана, цоп, конфетку. И в рот. <свеч> Такой момент, а он конфетки сосет. <свеч> Ничего, точно. Будьте спокойны. Это, наверное, майор. Зачем же? Майор сегодня не вылетал. Это мой. Твой. Мой. Смотри, как мой сел. А твой где? Да вон там где-то за лесочком прячется. Я его из виду потерял. Пойду встречать. Вот еще, тоже хорошо идет. Вот, Летаются же люди. Да ведь это мой. Мой. А почему у вас шторки туго ходят? Надо следить. Это не дело. Товарищ, Шеш. шторки туго ходят. Не дело. Что случилось? Чего ты так сияешь? Так? Задание одно. Разрешите войти? Да. Товарищ майор, лейтенант Кожухаров прибыл по вашему приказанию. Я читал ваш рапорт. Согласен. Можете начинать подготовку к испытательным полетам. Инструкции получите у капитана Смолокурова. Уверен, что справитесь отлично. Коль, ты на какой смене? На третий? Пошли на ста. Ты иди, я сейчас прыгаю. А ты чего сияешь? Что случилось? Задание одно. На слепые полеты? А что? Тебя тоже назначили? что ты мне ничего не сказал. А ты мне сказал. Ну, поздравляю. Значит, летим вместе. Везет. что эти двое не очень-то довольны, что им приходится летать вместе. Довольны? Да они сейчас оба злятся и чертыхаются про себя. А я их нарочно заставляю работать вместе. Не дружат, значит. Нехорошо. А не беда. Отличные парни. Пойдет. Девушка, что ли? Отчасти есть и девушка. А главное, они оба первые, еще со школы. Вот их задор разбирает. Чудаки. Видно стало, товарищ майор, и при посадке то же самое. А вы что же? Я ждал. Долго ждали. Я был готовлю Я говорю, долго ждали, понятно? Есть, понятно, товарищ майор. Разрешите повторить посадку? Нет, не разрешаю. Сначала надо все проверить на земле. Эх, как это у нас получилось с этим прибором? Прибор замечательный. Вот и все. Тут все дело установки. Установки? По-моему, тоже. А как бы вы ее установили? Я точно не знаю, товарищ майор, но. А вы что скажете, товарищ Мельников? Если разрешите, мы подумаем. Отлично. Поручаю вам дать свои предложения. <соценно> <соценно> Ha, ha, ha, ha. Вот несчастья, Сереженка. Развола, дастей полный дом, а сама им не является. Только она скоро придет. Ты ведь у давно пора кушать. Помилуйте, а, ну что ж такого, мы подождем. На этих денечек, Зеленый сад и нежный взгляд, любимый город в синей дымке даме. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны когда дождь -то, мой товарищ мой вернется За ним родные Ветры прилетят Любимый город Другу улыбнется Знакомый дом Зеленый сад Веселый взгляд Любимый город Другу улыбнется Знакомый дом Зеленый сад Нежный взгляд. Тебе не будет. Нет, Сережа, не холодно. Как думаете, майор поручил нам дать свои соображения. Это значит вместе? Я думаю, что вместе. Я тоже так думаю. Ну что ж, поработаем. Да. Кого послали в задание? Лейтенанта Мельникова и Кожухарова. Правильно. Конечно, мой раньше вернется. Первым. Почему это твой? А может быть мой? Почему? Почему? А потому что, извините, у нас такая привычка, что всегда, значит, первыми. Мельников пришел. Товарищ Кожухаров, что же это такое? Мельников с Бурсуковым раньше нас. Мы опоздали. Что делать? Задержался. Как что делать? Это я считаю нам неприятность. Почему задержались? Поезда пришлось по сигналу. Ну, ну обошлось. Пиво как? Смотрите. Да. Точно падающие звезды. Пойдем посмотрим, как их пускают. Что а? это? Вообще это неинтересно. Просто ходят пары, не интересно. Просто поезд скучный парень не пожигает. Нет, а я хочу видеть, как они взрываются. Ну как? Хорошо. Мне здесь очень нравится. Уж действительно. Да, и нечего смеяться. Красиво как? Да. Что, в мороженое сюда? Ну ладно, я скажу. Нет, Коля сходит, да? Пожалуйста. Коля может сходить за мороженым. Если угодно, Коля может выполнить и другое поручение. Например? Ну, например, пойти в центр города, посмотреть который час на больших часах. Или вообще уйти домой, спать. Ну, ладно, ладно. Я шучу. Тебе, конечно, клубнись. Да. А тебе... Скоро теперь увидимся. Приду. Но ты ведь вернешься, Варь? Ну Конечно вернусь. Да я знаю, что вернешься. Я не об этом хотел тебя спросить. Я хотел тебя спросить совсем о другом. Я буду ждать тебя. Дай, Панка, на. Как, брат? Чисто. Чисто, а глаза? А я, знаешь, взялась и зажмурил. А я, брат, кажется, не зажмурил. Сергей, а тебя не обожгло? Немножко глаза. Товарищ майор лейтенант Кожухаров производит проверку материальной части для испытания мотора в воздухе. Нехорошо получается, товарищ лейтенант. Что ж вы молчали об этой истории с поездом? Я говорил, товарищ майор, я говорил только, а тут может быть что-нибудь преувеличено по вашему? Нет, это я читал, здесь все верно. Только как-то торжественно получается. Торжественно? А ну-ка покажите, я еще раз посмотрю. Да ничего не торжественно. Хорошо описано. Это надо рысь и глаза иметь. Поезд остановить, это непростое дело. Считай, нужно приставить вас к награде. Летать вы хорошо можете. А вот докладывать как следует, я замечаю, не умеете. Тут вам придется подтянуться. Как вы думаете? Думаю, придется подтянуться, товарищ майор. Вот и договорились. Продолжать подготовку к испытанию мотора. Есть продолжать подготовку к испытанию мотора. Я сажал самолёт! Давненько не приходилось! А что? А ну-ка, Яшин, бери управление! Я решил тебя получить! Ну, зачем? Ты знаешь, когда я последний раз сажал самолёт? Товарищ Яшин, приказываю взять управление! Я же говорил вам, что я не умею сажать самолет. Яша. Яша, дай мне руку. Я кажется, ослеп. Como é na prova? Pajosa. Таня! Сколько их, а? А, сейчас посчитаем. Девять. Я слышу. Это наши. Таня! А вот еще девять. Хорошо идут. все пойди посмотри, чего я там напечатал. Вот, читай. Я слушаю. это верно, имеются хорошие, отличные даже профессора медицины. Но этот единственный на всю Европу подобный ученый по своей линии. И он уж приехал? Приезжает. Не я буду, если я к нему не пойду. А ты ты зачем? Без тебя не сделают что? Сделают и без меня. Но я пойду к нему от себя. Лично. Я объясню ему, что это за человек, чтобы он знал. Опять? Опять. И опять у самой земли. Вдруг начинает расплываться, ничего не разберешь. Как на грех еще скажу Харелм, это случилось. И вся наша работа на смарку. Вот что, вам бы следовало пойти к нему и взять его запись. Товарищ командир, mm. как же это так? Так вот приду к нему и скажу, ты теперь слепой, никуда ты не годишься. А давай нам свою работу, а сам сиди один, в темноте. Так что ли? И почему это я должен к нему идти? Вы же с ним работали, а другие тоже работали. Хотите, я пойду вместо вас? А вы думаете, ему от этого легче будет? Но кто-нибудь должен пойти и взять его записи. Ведь он над ними долго думал, и они нам пригодятся. Товарищ капитан, я бы пошел... На мне легче зуб выдернуть, чем идти к нему с этим вот разговором. Зуб. Зуб, конечно, это легче. Ну, поступайте, как знаете. Так и не поднял. Не поднял. Всю дорожку пробежал и не взлетел. Вот и зуб. Сергей. Я вот к тебе пришел. Спасибо, что пришел, Коля, спасибо. Я вот хотел спросить тебя. Сегодня у нас разговор один был. Так вот я хотел... Ну, спрашивай. Насчет твоего здоровья я хотел спросить. А что здоровье? Здоровье ничего. Ты лучше скажи, как там летают? Летали. Ну и что? Да как сказать? Ничего. А все-таки нет, нет, да и дурит. Самый неудобный момент. Телевизор. Ну да. Опять мыть не да и только. Постой, постой. Момент посадки у самой земли. Ну да. Правильно. Уж действительно правильно. До того правильно, что аж шасси трещит. Слушай, Николай. Да? Есть у меня тут одно соображение. Ты можешь... Взять карандаш и записать. Я тебе продиктую. Давай. Значит так, пиши. Первое. Погоди. У меня к тебе просьба. Конечно, в этом плохого ничего нет. В чем? Пожалуйста. Пожалуйста. Я ведь тоже понимаю, как тебе не сладко на душе. Но только ты не очень нажимай на это дело. Ты о чем говоришь? А. Хорошо. Согласен. А ты понюхай. Что за бурда? Примочка. Ты выпить хочешь? Да нет. Сейчас нет. устроим. Таня! Танюша! Погоди, запишем, потом закусим. Устрой-ка нам что-нибудь закусить в знаешь, Николай, за это время, я, кажется, все, все додумал до конца. Все дело в том, что прибор был неверно смонтирован. Неверно? Неверно, это я тебе сейчас докажу. Пиши. Первое. Так как телевизор установленный параллельно, Конечно, правильно. Знаешь, я побегу сейчас к майору расскажу. Не дождутся до завтра. Это замечательно. Так я побегу, ладно? Ладно, иди. Коля. Коля. Если мне не придется больше летать, Обещай взять меня в воздух, разок пассажиров. Ну, вот глупость. Мы с тобой еще сто раз вместе полетаем. А вообще-то, конечно. Обещай. А вот за твою работу я тебе должен сказать... Нет, я тебе ничего не скажу. Ну... Еще чего придумаешь? Что за благодарность? Иди. Выйдет, обязательно выйдет. Тарира-ра-ра-ра-ра-ра. Батюшки вы, Варя, к нам. А у нас, знаете ли, Варя. Я все узнала. Вот поэтому и приехала. Ну, идите. Идите туда. Как к нам приехала? Как-то странно. Ты такой спокойный. Ты не хочешь со мной разговаривать, серьезно? Тепло как. Небо какое. Какое? Синее должно быть. Прости меня, Сергей. Что ты, что ты? Ты просто не привыкла. К этому трудно привыкнуть. Я сам... Еще не привык. Сергей, ты говорил, что будешь ждать мне. Ну вот. Я пришла к тебе. Совсем пришла. Ты не рад? Я не знаю. Ты не приходила ко мне раньше, когда я был здоров, а теперь вот пришла. Нет, Сергей, я все равно пришла бы к тебе. Как знать, все эти детские увлечения... Детские? Ты это про себя говоришь, или? И про тебя тоже. Ну, знаешь, я не думала, что ты так изменился. Что делать, Варенька? Ведь мы стали теперь взрослыми. Я не верю. Ни одному твоему слову не верю. Ты врешь. Говоришь неправду. Сергей, я все равно остаюсь с тобой. Сережа. Ты. Ты успокойся, Варя. Сядь. Сядь. Потом, разве ты не знаешь, что я женат? Женат? Да-да, женат. Вот, посмотри. же твоя? Та, которая слева. Хм, слева. Справа, по-моему, лучше. Но все равно. Поздравляю. Коля, ты говорил, что никогда не поумнеешь. Ну вот теперь ты поумнел? Да, теперь я поумнел. Так надо. Так лучше для нее. А ты? Ты как же будешь? Ничего. Ничего, ничего. Сережа, ты при мне лучше не храбрись. Я ведь Это вы мне звонили в 8 часов утра по телефону? Да, я. Извините, пожалуйста. Ну, я вас слушаю. Я пришел с вами посоветоваться, профессор. Посоветоваться? Я вас слушаю. Лучше извините меня, что я не принял вас в 8 часов утра. В отпуске я отдохнуть приехал. Ну, слушаю. У одного человека случилось несчастье. С глазами? Да, с глазами. Нетрудно догадаться, нафиг вы ко мне не пришли. Мужчина, женщина? Мужчина, так. Ваш сын? Нет. Ну, брат? А? Да нет. Вот, не важно. Да, что же мы стоим? Садитесь. Рассказывайте. Рассказывайте. Дорог. Майор здесь? Здесь. Да, но ведь вы хотели отдохнуть, профессор. Ну, знаете, отдых это вообще понятие растяжимое. Тут вопрос вот в чем. Если мы сейчас поедем к этому вашему родственнику. Не родственнику. По сути, а кто он? Он моей эскадрильи. Ага. Эскадрильи. Тогда Поехали. да, а как ваша фамилия? Я что-то не расслышал. Тучков. Тучков. Очень приятно. Тучков. Что говорит радио? Радио велится, дитя. Туман увеличивается. Что же вы думаете? Думаем, что нехорошо вас задерживать. Ничего, как-нибудь проскочил. Да-да, лететь надо, тем более у нас операция. Ну, вы профессор летчик, еще не очень опытный. Товарищ бортмеханик. Да -да. Спасибо за заботу, но мы летим не одни. Скажи пилоту, что нужно садиться пока можно. Полагайте здесь, товарищ. Как с погодой на линии? А так что придется суток трое здесь подождать. Туман по всей не увеличивается. Посадку придет делать слепую, вас не смущает? Нет. Меня тоже нет. Желаю успеха. Благодарю. Что провожать пришли, товарищ Яшин? Точно. Хорошо. Слышите, летают? Не завидуйте. Ах ты провалится. Я честные слова сюда на посадку делал. Ну, летают и чихают на вашу погоду. А мы сидим здесь, когда нас ждет операция. Так когда или сумасшедший, или у него кончился бензин. Не заберет парень костей. Как это ты, а, Сережа? Собирай, Сережа. Летим. Здравия желаю, Мама. Здравствуйте, можем к вам? Пожалуйста. Вы знаете, мы здесь не подалеку были. Ну и думаем, дай зайдем. Пожалуйста, очень рада. Тут вот какая ерунда, пирожная, что ли, можно я положить? Ох, спасибо, зачем вы все беспокоитесь-то? Вот, да. Так, думаем, дай зайдем. Не скучаете ли? Нет, ничего, нас ведь не забывают. Вчера были двое. Тоже Сережин товарищ. Фамилии-то я их не помню. Э, Витя одного зовут Высокий. О, это... Да, и бровище такие черные, сердитые, а самка ласковый. А другой веселый все смеется. Это, это... Жирнов. Ты да. длинный такой. Да, да, правильно. Да, да, да, да. Как раз они вчера выходные были. Да. А вы сегодня свободные. Да, да. свободные. Ходим, прогуливаем. К знакомым заходим. Спасибо. Свежим воздухом дышим. Спасибо, вам спасибо. Давай. Осторожно. Садитесь. Здравствуйте. Вы помните, какое сегодня число? Вы помните, какое сегодня число? Знаю. Будете снимать? Да. Попробуем. На несколько минут. Глаза. Вот теперь мне страшно. Вдруг я ничего и не увижу. Успокойтесь и откройте глаза. Ну, откройте. Откройте. Свет! Вижу свет, доктор. Очень хорошо вижу. Да. Ясли. Я... Нет. Нет, ничего не вижу. Ничего не вижу! Доктор, я ничего не вижу Откройте, глаза! Ничего! Смелее, откройте! Доктор. Доктор, я ничего не вижу Откройте глаза! Ничего! Смелее! Откройте глаза Я вам говорю, откройте глаза Видите? Меня видите? Сколько? Что еще Вы? Коля? Вас я сразу узнал. Да. Колю. Мой товарищ. А это кто стоит? Как один посторонний гражданин? Профессор! Дорогой профессор! Ведь я вас вижу первый раз в жизни. Но в моем воображении вы всегда были таким. Да? Да. И другим я вас не представлял. Да. <helen> ну и прекрасно. Погодите, сестра. Профессор, мне необходимо написать письмо. Нет-нет-нет, на сегодня хватит. Хотя бы телеграмму. Продиктуйте. Вы знаете, профессор, я никогда не думал, что на свете есть столько замечательных, интересных вещей, сколько я сегодня увидел. А. Не хочется расставаться с ними. Вот только до завтра. Диктуйте вашу телеграмму. Дайте-ка бумагу. Телеграмма, конечно, девушки, которую зовут... Варя. Варя. Прекрасно. Скажите, профессор, что вообще в телеграмм разрешается писать любимое? Если действительно любите, то разрешается. Тогда пишите. Куда это ты собралась, Варенька? Я от кого же это телеграмма. Ты неужели от него? Как его здоровье. Об этом он ничего не пишет. Бахтюшки мои, да как же это так вдруг, любимая, когда он тебя давит прогнал, бабушку? Вот ты сначала подумай, прежде чем решать. Ведь все-таки же он слепой, тебе ну придется после. сиделкой Ведь я тебе это говорю, как твой лучший друг. Все равно, слепого больного, все равно я его люблю. я могу служить? Мне нужно видеть лейтенанта Кожухарова. Вы не знаете, как его найти? А вы кто? Я? Жена. Подождите здесь, я сейчас узнаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ Мельников. Здравствуйте, товарищ Борисуков. Товарищ майор, задание выполнил? Вижу. Товарищ майор, прибыл совершенно здоров. Готов выполнить любое задание. Здравствуйте, Жухар. Здравствуйте, товарищ майор. Ну как тебя чувствуешь, а? Хорошо. Товарищ, товарищ профессор, а как вас с непривычки не угощало? Меня-то? Да. А, милый мой, в Сибири когда на перекладных ездил, да. вот тогда укачил, а в самолет сел, сразу приводил. А, товарищ Тучков! Здравствуйте, профессор! Ну вот я и приехал отдохнуть. Товарища Кожухарова спрашивает его жена. Я не знаю, удобно. Что ей сказать? Скажите ей, что она врет. Никакой жены в Кожухарова не было и нет. Что такое? Там тебя девушка какая-то спрашивает. Да еще уверяю, что она твоя жена. На проходной! Я об этом ничего не знаю. Когда это случилось? А откуда тебе знать, где? Я... Сережа, что у тебя с глазами? Неужели? Скажи, совсем. Ваня. Спасибо, профессор, за все, что вы сделали для нас. Пока наша работа. Если вам когда-нибудь понадобится наша помощь, Любому из нас скажите, и мы сделаем для вас все. Ладно. Услуга за услугу. Мы, старики, не любим, когда нам мешают. Мы привыкли работать в спокойствие, в тишине. Так вот, если кто-нибудь попробует нам помешать, вот тогда уж вы. Можете работать спокойно, профессор. Да. Это кажется, Действительно, его жена. Варя! Варя! Здравствуйте! Здравствуйте, Горбин. Варя! Профессор. Прекрасно. Сережка. Ну, что ж, ты стоишь, батя? Сереж, сынок, видишь. <свят> видишь <свят> Видишь. <свят> вот видите, профессор, какая у вас замечательная профессия. А у вас? У нас. Нас хорошие.